Как минимум два месяца мы будем собирать донаты. Эти, эта сумма будет копиться, как я сказал. А потом мы эту сумму будем распределять между теми людьми, которые в ней действительно будут нуждаться. Вы будете знать, какая сумма у всех эти цифры на виду. Вы можете это, это видеть. И вы будете знать, а потом будете знать, кому эта сумма пойдет. Но будут знать только те, кто участвует в чате, в РД-чате. Как мы сказали, этот чат, он закрытый, он только для тех людей, которые ну, хорошо знакомы с темой родных душ, которые встречали свою родную душу, которые идут по этому пути, которым прекрасно знакомы эти энергии. Там, <coughs> в этом РД-чате происходит очень куларное, очень доверительное, очень личное общение, поэтому он закрытый. Он закрыт только для того, чтобы там была и сохранялась и расширялась та атмосфера родных душ, которая всем прекрасно знакома, для того, чтобы сохранялся РД поток Так вот, в РД-чате мы все вместе соберемся и проведем это голосование Для того, чтобы быть в РД-чате, вам нужно подать заявку, если вы еще пока не там, вам нужно подать заявку на сайт, на сайт фестиваля а потом под этим видео вы увидите ссылку, а, вот если сейчас, кто еще не знает может быть сейчас Диана или Володя, как раз вы скинете ссылочку на наш чат, чтобы люди уже могли добавляться а, и мы обращаемся к тем, кто сейчас участвует в стриме и те, и к тем, кто потом будет смотреть в записи на нашем канале в YouTube если вы э, находитесь в теме РД, если вы идете путем родных душ если вам знакомы и близкие эти энергии, если вы хотите общаться на эту тему, а многие хотят общаться, потому что вот эта поддержка духовная, она просто необходима пожалуйста, регистрируйтесь в чате, принимайте активное участие, и если вы еще пока не там, обязательно записывайтесь, подавайте анкету если все в порядке, мы вас с удовольствием одобрим, и может быть, вполне возможно, почему нет, вы окажетесь среди тех людей, которым будет оказана эта материальная поддержка для того, чтобы вы смогли принять участие в РД-фестивале. А мы знаем, что у нас в, на нашем канале в Ютубе есть достаточно много людей, которые активно комментируют наши видео, Достаточно много людей. Катерина Битько, 15$ долларов нам перевела. Катя, огромное вам спасибо, уже в третий раз вы переводите донат, хотя вам самой сейчас не просто финансово. Да, да, мы это знаем и очень ценим, Катя, спасибо большое. А, так вот, возможно, именно вам, кто еще пока не участвует в РД-чате, но туда придет, а именно вам также будет оказана материальная поддержка, мы знаем, что у нас на нашем канале в YouTube много людей, которые активно комментируют, активно смотрят наши видео, смотрят уже не один год, но они пока не, не в чате, они пока не состоят там, по каким причинам, ну неизвестно, наверное, какие-то есть личные причины, так вот, пожалуйста, будьте активны, приходите в чат, общайтесь, читайте, публикуйте свои посты, переписывайтесь с людьми. А вы знаете, вот то общение, которое даете, в РД-чате складывается, оно часто бывает буквально феноменальным. Каким, каким образом? Почему оно феноменальное? А у вас, допустим, есть какая-то жизненная ситуация, связанная с путем родных душ, связанная с какими-то своими личными проблемами, психологическими, духовными, и кто-то в чате описывает именно вашу ситуацию но описывает ее, поскольку она у него так, точно такая же. И когда вы его читаете, этого человека, вы понимаете, что у меня то же самое. Вы начинаете с ним общаться в комментарии, и у вас происходит вот этот эффект синергии, когда вы друг друга усиливаете, вы прекрасно понимаете, вы в одном потоке находитесь, и тем самым вы получаете духовную поддержку. Тем самым некоторые проблемы, психологические, духовные проблемы у вас действительно могут решаться. Это очень короткий пример. На самом деле в рд происходит очень много интересного общения. Итак, пожалуйста, регистрируйтесь, подавайте заявку. Если все в порядке, то ваша заявка будет одобрена и вы будете в рд -чате. Когда мы начинали стримы, и действительно очень хочется именно помочь тем людям, которые действительно вот ну, никак у них не получается. И Андрей не сказал, что мы собираем сейчас на участие в фестивале. Да, то есть, конечно же, человек, который приедет на фестиваль, он будет сам оплачивать проживание, питание, дорогу, потому что это будет правильно. Вы знаете, когда у человека есть стремление попасть на какой-то тренинг, да, в такое место, где его душа получит какой-то очень важный ответ, очень важный знак, стимул для своего дальнейшего развития, то часто возникают какие-то препятствия, в том числе финансовые. Это повсеместно происходит, много можно очень таких историй услышать, и буквально у человека, например, когда вот есть это четкое намерение души, не просто такое, знаете, как из НЛП, например, или из каких-то еще таких техник, я достоин, и значит, я буду на этом фестивале. Нет, а вот именно когда идет посыл души, вот мне необходимо там быть, что-то важное я получу на этом фестивале или на тренинге. И человек начинает мечтать об этом, начинает стремиться душой попасть туда, в это место. И сколько раз таких было случаев, что просто появляется чудесным образом, пространство выстраивается, и появляются возможности. У кого-то появляется финансовая возможность. Вот просто кто-то приходит и дает этому человеку вот эту сумму, которая ему необходима на поездку, на фестиваль, на тренинг. Да. Ни один раз. Или, например, у кого-то все получается, страна с финансовой стороны все получается, но, но никак не дает отпуск. Там а начальник, ну просто не подходи близко. да, Там все четко, все очень строго. Тоже вот Наташа Мазара, она к нам приезжала на Байкал, вот именно в такой ситуации был человек, она очень хотела приехать, но ну никак у нее там не получалось с этим отпуском на работе. И вдруг буквально она говорила, то ли за неделю, то ли буквально за несколько дней до ретрита начальник сам подходит к ней и говорит, что вот есть такая возможность Наташе уйти в отпуск, но там без трех дней. То есть три дня она или два дня раньше она улетела домой. Она была так счастлива. То есть человек вырвался и прорвался и приехал на тренинг на Байкал и получил действительно там для себя очень важные ответы, очень важные процессы произошли. О чем я говорю? О том, что мы не заинтересованы помогать тем людям, которые ждут всегда помощи. То есть часто человек не предпринимает никаких усилий и просит помощи вот таким людям мы не заинтересованы конечно же помогать потому что это, это просто определенный паразитизм это потребление, да, это человек который только потребляет мы заинтересованы помочь именно тому человеку у которого есть желание искреннее стремление приехать но какой-то суммы сейчас ему не хватает и вот эта сумма которую мы сегодня соберем, она пойдет именно такому человеку в помощь материальную помощь а что это будет за человек, будем решать все вместе. Да. Мне сейчас пришло в голову две идеи, пока Шанти рассказывала. Чтобы не забыть, я их озвучу, потому что их две. Первое. Рассказать свой собственный случай, как я в свое время попадал на важные для меня тренинги. И у меня тоже не было ни денег достаточно в то время, ни даже времени не было. То есть, я не мог как учиться по работе. А вот Наталья сейчас... Шаламова, 500 рублей, огромное спасибо, Наталья. Спасибо, Благодарим Наташа. вас уже от лица будущего участника фестиваля, кому пойдет этот донат. Uh, вы знаете, вот особенно интересно собирать uh, донат uh, тому, кто еще неизвестен. Mm -hmm. В этом есть еще особенная такая бескорыстность. <laughs> То есть мы неизвестно, кому даем yeah, вообще. Yeah. Мы тоже не знаем кому, понимаете? Так вот, рассказать о собственном примере, собственный пример привести, как я ездил на тренинг, это было в 208, кажется, году, да. <coughs> и еще чуть не забыл рассказать новости фестиваля ну во первых участников уже достаточно много и у нас закончились все двухместные и трехместные номера остались только четырехместные номера и домики, летние домики, которые без удобства это в горах это в горах ретрит центр у моря там только двухместные номера, никаких других просто нет практически другие есть семейные, их нужно отдельно заказывать там Такие сложности. Но есть. основная часть фестиваля пройдет именно в горах. По-моему, 9 дней у нас проходит. Так вот, да? если вы хотите приехать на фестиваль, вы планируете приехать, поторопитесь, потому что места остается все меньше, меньше и меньше. К августу их не будет, тех, которые вы сможете выбрать вообще. То есть останутся только те, которые останутся, а может быть, вообще не останется, ну, да. потому что ретрит-центр мы забронировали практически весь. И ну, там дополнительных мест может просто не быть. Поэтому, если вы планируете, то поторопитесь, не откладывайте на последний день. Это первая новость. Вторая новость по поводу отеля около моря. Изначально мы бронировали в одном отеле, потом нам в броне отказали в последний момент и сказали, что там выдвинули короче, очень жесткие условия, на которые мы не могли пойти. И поэтому стали искать другой вариант. Очень помогла Диана, не очень помогла, это не то слово, фактически все она сделала. Я попросил Диану, поскольку мы были очень-очень-очень заняты, просто не было ни времени, ни сил на то, чтобы искать новый отель. Я обратился к Диане, она наш администратор фестиваля, и сказал Диану, выручай, нужно обязательно найти новый отель. Я искала Диана долго, 2-3 недели, я точно даже не помню сколько. В общем, ну зато Диана ты узнала, насколько это трудно. Диана не просто искала в интернете отели, она, она ездила, ездила сама, она да. ездила здесь по Краснодарскому краю лично, смотрела все места, высылала нам фотографии, договаривалась. То есть это колоссальная работа, которую она проделала. Мы просто были поражены то, что Диана вот таким серьезным, ответственным образом взялась за этот вопрос. И фактически благодаря Диане мы и нашли это место yeah. в отеле у моря. Я даже писал, Диана, ну не надо туда ездить, можно и звонками, можно как-то по видеосвязи, нет, я поеду. То есть очень большая работа была проведена Дианой, за что ей огромное, огромное спасибо. Спасибо, Диана. Да, огромнейшее спасибо. Да. И в чем хорошая новость в том, что теперь стоимость проживания в отеле около моря она ниже, Суще... ну не существенно там я уже забыл, честно говоря, насколько процентов на 10, на 12, она ниже, чем планировалось до того, то есть до того отель был более дорогой. Сейчас Диана нашла более такой экономичный отель, но отель очень хороший. Мы там с Шанти тоже были, очень симпатичный, такой чистенький, беленький, весь замечательный. Нам все очень понравилось, зал большой, просторный, светлый, отдельный. Все очень хорошо. Так что теперь чуть-чуть подешевле стоит проживание, питание около моря. Вот две новости. Вот Катерина Бетько написала... Про то, что Андрей говорил про чаты, очень многое раскрывается. Блоки убираются, решаются проблемы даже на повседневе. Это потрясающий эффект. Люция Исламова. РД-чат — это живое пространство и состоит из души каждого участника. Это очень ощущается. Это живая единая душа. Она исцеляет и направляет. Благодарю вас, Андрей Ишанти, каждый участник и все родные души. Единый поток, синхронистичность. Интересно, что Люция написала наше имя через дефис, как любовь и свобода. Как одного человека. Да, спасибо, Люция. Диана написала, пожалуйста, родные на более, видимо, на общее благо. Да, Дианочка, тебе огромное спасибо. Ты просто умница, что так постаралась. Ну, вот если по Рдчату еще пару слов. Там все очень разные люди. Там нет такого, чтобы все под какой-то единый стандарт должны были соответствовать. Единственное требование, чтобы все было в РД потоке. Это не просто требование, это как бы смысл РД чата, сохранять РД поток. Все люди очень разные, очень разные посты. Кто-то видео, кто-то свои дневники даже публикуют, это очень сокровенные вещи. А кто-то о повседневных вещах рассказывает, самые самые разные, самые разные вещи происходят в РД чате, но все это во всем этом чувствуется единство, единство родных душ. Часто спрашивают, вот скажите, если очень много препятствий, это значит я не, не на свой путь встал? Это действительно может так быть, что когда очень много препятствий, это знак к тому, что вы не на своем пути, но тут нужно тонко чувствовать. И Я сейчас постараюсь объяснить но мое объяснение, оно будет полезно для тех людей, кто чувствует энергию, тонко чувствует энергию. Вот Представьте, а вы идете, вот ваш путь, да? И вдруг этот путь начинает встречать массу препятствий. Ну, условно говоря, там овраги, кочки какие-то, лес бурелом и так далее. Вам через эти препятствия трудно идти, вы начинаете задаваться вопросом, может быть я свернул со своей дороги может быть, это не мой путь, может быть, мне туда вообще не надо идти, и вот в этот момент вам нужно тонко почувствовать, если у вас внутри есть очень сильный запал, есть очень сильный азарт, такой, знаете, как азарт у спортсмена, или как у воина даже азарт, что я пробьюсь, я все равно пройду, вот этот внутренний азарт, если есть, или у вас может быть другая энергия, энергии притяжения, энергии любви, Энергия просто очень сильно тянет. Что-то внутри, вот в душе, очень-очень сильно тянет вас туда. Так вот, это как раз и является показателем того, что на самом деле, если вы чувствуете эту энергию, на самом деле это ваш путь. Но такова ваша карма, может быть, вообще в жизни, может быть, на данный период времени, что, идя своим путем, вы просто обязаны преодолеть кучу препятствий. Такое бывает. Поэтому далеко не всегда, не всегда, это просто факт, практика, что, а, что когда вы встречаете препятствия на пути, далеко не всегда, это показатель того, что это не ваш путь, может быть, совсем наоборот, это ваш путь. Вот об этом хотели рассказать. Да, пожалуй, на каждый тренинг к нам приезжают участники, и обязательно. Несколько человек рассказывает, какие у них были препятствия, прежде чем они приехали. Да. и всегда говорит ой как хорошо что я приехала или приехала. как вика говорила что она прорвалась с кипра она летела с очень большими приключениями да. она рассказывала об этом пересказывать да, вообще, не буду и когда она История. и когда да. она уже приехала окончательно на рождественский ретрит вот туда в эдегею в горах в отеле она говорит я просыпаюсь в этом отеле я сама себе не уверен, неужели я здесь, проделав этот колоссальный путь я смогла я смогла, я приехала, я прорвалась вот такие были препятствия вообще у меня такая идея сделать видео какое-нибудь посвященное именно препятствиям я думаю, что будет многим очень интересно потому что многие с этим сталкиваются и для кого-то это является ну очень серьезной такой проблемой действительно дилеммой то ли я своим путем иду, то ли не своим, почему так много препятствий. Вот расскажем о своем опыте, как мы какие-то вещи проходили. Mm -hmm. Иногда приходит на консультацию, я всегда консультации провожу с помощью натальной карты. Это один из моих таких инструментов основных, очень помогает во многих случаях. И в натальной карте видно у человека очень много напряженных аспектов. Оппозиции, квадратуры в первую очередь. И такой человек, как правило, в жизни действительно встречает очень много препятствий. И иногда вопрос на консультации именно такой. Почему моя жизнь складывается так, что в ней так много препятствий? Почему другие люди, кажется, они могут получать, но все довольно легко? Мне же, условно говоря, там за корку хлеба приходится там чуть ли не биться. Почему так получается? Что со мной не так? Что мне нужно сделать, чтобы так не было? И если такой обобщенный давать ответ, то на самом деле такой человек, у которого много таких жестких аспектов в гороскопе, он действительно выбрал себе такое воплощение, чтобы очень много преодолевать. Если он не будет преодолевать, у него вообще ничего не будет. То есть, смотря на других людей, которые не так сильно напрягаются, им там везет, что-то приносит им на блюдечке с голубой каемочкой, да? Дианочка перевела 1000 рублей, огромное спасибо, Диана. Диана, большое спасибо! А вот такие люди, которым приходится много преодолевать препятствия на своем жизненном пути, они смотрят на других, у которых все складывается удачно, благополучно. И они говорят, я тоже хочу так же, как они, я хочу мало работать и много получать, я хочу, чтобы мне везло, я хочу, чтобы мне приносили на блюдечке все, как мне сделать, чтобы было так, если обобщенный ответ, то никак не сделайте У многих людей именно путь преодоления, и вот на этом пути преодоления они э, оттачивают свое совершенство, они оттачивают свои грани и порой такие люди становятся настоящими, подлинными мастерами своего дела. Примеров достаточно много. И таких примеров вы можете сами вспомнить огромное множество. А Люди, которые с рождения могут быть инвалиды, они могут быть ограничены в своих возможностях, но они не сдаются, они а они постоянно-постоянно преодолевают, преодолевают себя, преодолевают обстоятельства, преодолевает непонимание окружающих и так, далее, и так далее. Постоянно, каждый шаг преодоления. Вот такие люди потом становятся огромными настоящими мастерами, вдохновителями для других людей. Они ездят по миру буквально в прямом смысле слова, и вдохновляют других людей на то, чтобы. Другие люди также не падали духом, не унывали, не складывали руки, и не сидели, не ждали манны небесной, а действовали, а преодолевали все возможные препятствия. Такие люди становятся настоящими мастерами. Поэтому, если в вашей жизни много препятствий, то, скорее всего, действительно у вас задача такая, научиться их преодолевать и становиться на этом пути мастером. Это действительно так. Часто, очень часто, это бывает э, именно так, и гороскоп это помогает увидеть. Да, я могу сказать тоже о себе, может у меня не такой гороскоп, где много препятствий. Екатерина, 500 рублей, огромное вам спасибо. Спасибо, Екатерина. А, но я знаю по себе, что такое преодолевать, это по поводу квадратуры, да, в гороскопе, когда тебе реально приходится преодолевать просто с болью, со слезами, что-то очень важное. Вот Многие девочки, которые ко мне приходят на Дишакте, они не знают, с чем мне приходилось работать, прежде чем я от открыла в себе свою, свой женский канал, да? будем так говорить. В этой жизни я выбрала такое воплощение, я потом это осознала, что в прошлой жизни очень сильно была мной, ну не в одной жизни, конечно же, Мария, 500 рублей. Большое вам спасибо, Мария. Не знаю, вот какая спасибо. Мария, может, наша Машинка. Ну, неважно, спасибо огромное. И я осознанно выбрала в этой жизни именно препятствие. Ко мне приходили такие женщины, с которыми мы работали. чаще всего эта женщина, она плачет, она переживает. А на 10 долларов. Огромное вам спасибо. Знаю, спасибо большое. Это... Особенно, кстати, интересно и ценно, когда люди не называют свои имени и переводят донаты. Это особенно ценно, спасибо. То есть в прошлых жизнях очень сильно была наработана женская энергия у меня. Но там по определенным причинам в этой жизни мне сказали. А вот раньше было вот так. А теперь давай добивайся этого. А теперь наоборот. А теперь да, а теперь добивайся, а теперь давай свою женщину, вызвав из этой тюрьмы. И я это делала, да, я это делала, когда мы встретились с Андреем, делала через слезы, через боль. Это, это было очень непросто, я вам скажу так. И любой, кто у кого-то есть квадратура, знает, что это такое. Когда приходят такие женщины ко мне на сеансы, они, они очень плачут, потому что это больно. Они прям рыдают буквально. Но, но я знаю, что это такое. Поэтому я могу поддержать и я могу направить. Я могу сказать, как это сделать. А если бы у меня этого опыта не было, преодоления в этой жизни, вы знаете, есть такие люди, они, ну вот их воплощение, это легкость, свобода. Все легко дается. Может быть, человек хорошую карму наработал. Ну, не будем об этом судить. Ну, вот этот человек, он не понимает. Слушай, а почему ты не можешь преодолеть препятствия? Да не может, потому что это сложно, это клетка, это тюрьма, из нее нужно вырываться. А как вырываться, ты не знаешь. И вот ты, ты идешь и просто ревешь от боли, от того, что у тебя там все внутри кипит, все бурлит, а снаружи не происходит. Ну, о чем я, тот, кто это испытывал, они меня поймут. И такой человек, он не поймет, конечно, кому-то, которому уже дано это, допустим, по рождению, и финансы, и все остальное. Он говорит, а да что ты паришься? Да, все нормально, расслабься. И то есть, если бы ко мне так пришли женщины и говорили, вот у меня сложности, я бы сказала: да, да ладно, что ты переживаешь, да, <свят> да все у тебя нормально. Понимаете, это не поддержка. Когда у человека есть действительно проблема, когда у него есть боль, то ты должен понять эту боль, ты должен пройти с ним в эту боль, понять ее, поддержать и сказать, не переживай, мы справимся. Я тебе помогу. Вот. А Это понять, самое ценное. А понять ты сможешь только тогда, когда сам переживал такое и переживал не раз, да, переживал да, много раз. То есть на самом деле помочь другому человеку может только тот, кто сам преодолевал то же самое, либо очень похожее. А Если вы изначально по рождению рождены то, что называется серебряной ложкой во рту и у вас все хорошо вы очень вряд ли кому-то сможете помочь в трудной ситуации, потому что вы в этой жизни в трудной ситуации не были, и вы не знаете, как себя там вести. Поэтому те, вот еще раз, что-то у нас сегодня так вырисовалась само собой а, тема преодоления, да? Препятствий. Препятствий, преодоления, препятствий. Так вот, что получилось, так сложилось, все само собой получается у нас. У нас 680, если не ошибаюсь, а, Ну, отлично, уже больше половины. Так вот, на самом деле, если у вас много препятствий, вам прямая дорога к тому, чтобы стать помощниками для других людей, у которых также много препятствий. Но изначально вам нужно проработать свои собственные. Когда вы проработаете ту же самую квадратуру, как вы сейчас Шанти рассказывал, тем более оппозиции, особенно трудно оппозиции преодолевать, особенно с такими планетами, как Уран. Например, или Плутон, это планеты четвертого уровня, это планеты, которые вызывают у нас взрыв, бурю, эмоций, негодование и тому подобное, или наоборот, там агрессию. Вот эти все вещи очень, очень трудно преодолевать, если человек это прорабатывает. Это, вы знаете, нужно сказать, это герой на самом деле Потому что такие штуки проработать, это очень и очень трудно И на это уходит многие годы Когда вы это сделаете, вы сможете другим людям просто феноменально помогать Вы сможете им давать реально вот эту руку помощи И беря вашу руку помощи, другой человек своими собственными усилиями, но с вашей помощью он сможет это преодолеть, да, вы да. сможете ему реально помочь. Есть такие люди, которым действительно не надо ничего преодолевать, ну или почти ничего, то есть очень мало чего им нужно преодолевать. И такие люди также видны по натальной карте, у них очень много гармоничных аспектов, они могут реально сидеть или даже лежать, и им много чего принесут, и много чего получится. И как бы этому человеку можно позавидовать, да? Насколько как здорово все получается, а, но сколько я наблюдал таких подобных случаев, у таких людей, все-таки происходят в жизни различные кризисные ситуации, и вот тогда этот человек в этих кризисных ситуациях он абсолютно без помощи. Я могу сказать. Так. У него не наработано никаких <laughs> навыков для того, чтобы их преодолеть, и тогда ему совсем не позавидуешь. <laughs> Нет, я совсем не твою сторону плане. таких людей достаточно много. Э, я могу с сказать гармоничными так аспектами. у кого гармоничные аспекты, гармоничный гороскоп это еще не значит, что всю жизнь у вас будет так. А вот вы встретите своего партнера, особенно своего, свою близнецовую половинку, и тогда все, может быть, очень сильно поменяется. Да. Ну, как в нашем случае с Андреем. Угу. На самом деле мой гороскоп очень гармоничный, вот только одна эта квадратура. Ну, в принципе, она мне раньше и не мешала, только когда мы уже встретились с Андреем, я ее прожила во всей своей красе и поняла, что это да, это проблемка. Но как-то все-таки она... Проработалась за несколько лет, да, больно, да, было трудно, но она проработалась. Но <laughs> что принесла мне встреча с Андреем и наше наложение гороскопов, ну так это уже на всю жизнь. <laughs> да, когда происходит, когда происходит наложение гороскопов, называется синострия. Вот когда это происходит, у вот два человека встречаются, их гороскопы накладываются друг на друга, это синострия называется. И там у человека может все самым радикальным образом измениться. Если до того у него жизнь была беспроблемная или почти беспроблемная, то после такой встречи может начаться абсолютно другая жизнь, которая будет постоянно как бы выбрасывать, вот так метать проблемы за проблемой, проблемы за проблемой. И такое действительно бывает, и не всегда это плохо. Хотя, конечно же, это неприятно, естественно. Но зато, с течением лет, человек начинает понимать, осознавать, что в результате он наработал такие навыки, он наработал себе такие вещи, которые никогда бы не получил, вот да. просто так сидя или да. лежа на диване. Ничего согласна. бы этого не полностью. произошло. Но все-таки мы сторонники естественности, поэтому специально себе трудности лучше не выдумывать. Если у вас их нет, но постарайтесь прорабатывать гармоничный аспект, это тоже интересная штука. Но в школе они появляются, то тут надо, да, нужно, как говорится, иди на свой страх, иди навстречу ему и должен ты победить. А кто такой настоящий мастер с нашей точки зрения? Мастер, этот именно мастер, настоящий с большой буквы это тот человек, через которого проходит достаточно сильный поток энергии, и в присутствии Мастера, вы этой энергии или запитываетесь, или как минимум, вы очень сильно ее чувствуете, и эта энергия начинает производить реальные действия, изменения в пространстве то есть заходит Мастер в какое-то помещение, и это помещение начинает меняться, то есть люди в нем начинают меняться, атмосфера в нем начинает меняться. Вокруг него начинает меняться э, ситуация. Вот это мастер. Это настоящий мастер. Когда-то уже в какой-то момент, когда я начала проводить сеансы регрессии, <laughs> это, наверное, в девятнадцатом году, мне вдруг так стало неудобно, что у меня архитектурно-дизайнерский диплом. 3. <laughs> ну куда я их буду показывать, да? И я сказала родной, ты знаешь, мне, наверное, нужно сделать переподготовку на психологию ну, хотя бы быть психологом хотя в собственно по жизни я всегда была но ну, вот нужна корочка и когда когда мне прислали учебную программу когда я стала читать то что входит в эту учебную программу я вот так схватила за голову и сказала господи зачем мне все это я не хочу и я поняла что вот эта система образования, ну, нашего обычного традиционного образования, она такая нелепая, Боже, и там нет никакой практики. И я сказала тогда Андрею, послушай, родной, за годы жизни с тобой я уже получила этот диплом практически. Нафиг мне вот сейчас эта теория нужна. Я никак не могла себя заставить вот это все прочесть. То есть я настолько получила опыт реальный, практически рядом с Андреем, то есть когда он мне делился там своей практикой, когда мы работали с людьми на тренинге вживую, то есть у меня уже была практика, ну, диплом я все-таки этот получила. Никто его не видел. Как предполагал мой мужчина, он сказал, тебя никто не спросит этот диплом. Никто, ни один человек не спросил. <связывается> не спросил, но. Да, какое да. у вас там официальное образование? Но женщина успокоилась. <связывается> ну да, ты успокоилась, ну, хорошо. Я про то, что все-таки для меня, вот мой мужчина, что он говорит, для меня это очень важно, очень ценно. И даже часто бывает такое, что я встречаю, например, когда кто-то другой из мужчин начинает меня учить говорить мне что советовать я понимаю что то что он говорит это не то <laughs> потому что вот мой мужчина он говорит по-другому а мой мужчина говорит истину ну я наверное по природе своей такая женщина что мой мужчина он, он говорит истину я с ним полностью согласна я живу в нашем едином потоке и для меня безусловно он пророк это, это так работать взаимодействие энергии мужчины и женщины. На самом деле мужчина — это сосуд, а женщина — это вода, или жидкость, можно сказать, которая наполняет этот сосуд. А когда женщина встречает своего его мужчину, когда она его любит, по-настоящему его любит, она принимает его мир. Даже если с этим миром спорит когда-то, может, критикует и так далее, тем не менее, внутри она его принимает автоматически, потому что так работает энергия даже если она этого не осознает, все равно это происходит. Так работает энергия. Мужчина это сосуд, форма, а женщина это вода, которая наполняет эту форму и становится, приобретает очертания этой же самой формы. А так оно работает. Замечательно о мастерстве рассказывал Вячеслав Полунин. Вячеслав Полунин это всемирно известная личность. Он, конечно, мимо. Он как бы клоун, да? но это личность, а, очень сильная и уникальная личность, и очень достойная личность его стоит послушать. Всем рекомендую почитать его интервью, посмотреть с ним интервью. Вот одно, в одном из таких интервью он рассказывал, что на самом деле не нужны никакие высшие образования, он еще к тому же радикал. Хотя и мягкий, но все-таки радикал. Он говорил, не нужно никакое высшее образование. Если вы хотите стать мастером, нужно садиться рядом с мастером, пожить с ним год, второй, третий. И просто вы научитесь, если вы хотите, мастерством мастерство овладеть в этом деле. Вы будете рядом с этим мастером, вы будете смотреть, как он это делает. Вы будете волей-неволей как-то ему подражать, волей-неволей будете учиться, овладевать этими навыками и через год, два, три, вы станете мастером сами, а когда вы станете мастером, никакой теплом вам не нужен, к вам люди сами придут и попросят ту или иную услугу, тот или иной там, товар, если хотите, и тому подобное, да, а вот он, конечно, радикально сказал, что не нужно никакое высшее образование, не во всем могу с ним согласиться, потому что высшее образование, оно все-таки дает свои плюсы, на самом деле, но эти плюсы, они не такие большие. А вот а по-настоящему большие плюсы дает взаимодействие, общение с мастером своего дела, с любым мастером. Будь то строитель, будь то коммерсант, будь то учитель, психолог, кто угодно, без разницы. Наверное... Если человек находится в своем потоке, он уже мастер. Я, например, наблюдал, вот у меня довольно долгий период, много лет, у меня не было машины, После духовного пробуждения у человека ничего не остается из имущества, вот, в том числе и машины. И я долго ездил в общественном транспорте, и периодически я наблюдал одну женщину, она кондуктор. Она кондуктор. А это кондуктор – вот те люди, которых на Руси называют блаженными. Она все время улыбалась, и она реально всех любила. Она каждому билетику отрывалась такой любовью, что-то ему все время говорила. И спасибо, пожалуйста, и хорошей дороги. И вокруг нее, вокруг нее пространство реально менялось. Злые пассажиры затихали, ругачки прекращались, и все было очень тихо, мирно в ее автобусе. Когда она... Я несколько раз ее наблюдал, я наблюдал ее с огромным удовольствием. Это мастер своего дела. Дело не в том, что она мастерски отрывает билетики. А дело в том, что вот она так взаимодействует с пассажирами, она несет, энергию. Она несет энергию, вот энергию блаженной любви. На Руси таких людей называли блаженными, иначе их не назовешь. А еще один пример, а это вот, я подожди, уже увидел кстати, по телевизору. Вот то, что ты сейчас рассказал про кондуктора, да, такой, Я тоже видела такую женщину однажды, я была поражена. Это когда человек на своем месте, да, как говорится. На своем месте. И да. это вопрос о предназначении. Да, вот очень многие думают, предназначение это что-то такое. Ну, это как вот волшебник Мерлин, да, наверное, в плаще с посохом. Вот оно, предназначение. А вот вам, пожалуйста. Кондуктор, да, ну, вообще-то самая, наверное, неблагодарная работа, как уборщица, кондуктор, такие вот достаточно обозленные люди там работают, я видела, потому что, ну, конечно, все пассажиры разные, у всех разное настроение, а тут, а тут источник любви, и эта женщина несет вокруг себя эту, эту атмосферу любви, то есть вот оно предназначение, которое человек выполняет на своем таком обычном месте, казалось бы. А вот другой пример я видел уже по телевизору. Это было на заре перестройки, когда Америку, Россию вдруг так сильно полюбила. И все нам стали рассказывать об Америке очень хорошее и интересное. И тогда телевизор я смотрел, сейчас уж много лет не смотрю. А тогда было очень интересно. После социализма вдруг падс и свобода. И рассказывали про одного метрдотеля, который работает в Нью-Йорке. То есть это человек, который открывает дверь и говорит тебе здравствуйте в отеле. Да, здравствуйте, как дела? И до свидания, хорошего дня. Вот больше ничего, как бы ничего. Так вот, он работал там, я уже не помню, сколько, по-моему, около 30 или даже 40 лет он работал на одном месте в одном отеле. И люди приезжали в этот отель для того, чтобы именно он им открыл дверь и с ними поздоровался и о чем-то поговорил. Я не помню, конечно, всех подробностей, что там было, но это действительно, я помню, уникальный человек, который светился. Он на своем рабочем месте светился. Каждого, кого он встречал, он встречал со своей любовью, со своей такой вот радостью и светом. Тоже человек мастер своего дела. И к нему, еще раз повторюсь, приезжали из разных мест, чтобы он открыл двери и поговорил с тобой о чем-то. Другой пример наш российский. Мужик где-то вот на севере, точно не помню, где какие-то северные края, по-моему Архангельск. Что у него? У него обычная ситуация: дом в деревне, семья, ребятишки, по-моему, трое у него там, жена, естественно, как водится, и Банька. Он Баньку себе срубил в деревне. Ну, Баньку такую хорошую срубил. Но так он замечательно, уникально парит, к нему очередь на несколько месяцев, к нему из Европы ездит париться, там из Германии он говорил и так далее. Он уже там вторую баню сделал, а он теперь обнаружил в себе творческую жилку и говорит мне больше не интересно парить, я теперь стал эм, э, что-то типа блогером, он какой-то завел, да, да, да, свой инстаграм, чего-то там стал делать, uh, уникальный человек, понимаете, А вот. он еще обучает, по-моему. Чего-то он там обучает, я сейчас припоминаю, но не помню вот такие вот интересные случаи, когда люди находятся на своем месте, когда они мастера своего дела, через них проходит поток энергии, и на этот поток энергии притягиваются соответствующие люди, вот это настоящий мастер, хотя я думаю, что он вряд ли сам себя мастером называет, по крайней мере, когда я о нем читал, я о нем читал, а я не видел таких слов, ну и с другой стороны, вы можете <coughs> Обнаружить э, огромные армии таких псевдомастеров, которые, конечно же, мастерами не являются настоящими, но вот просто себя таковыми называют. Мастер это тот человек, через которого проходит довольно мощный поток энергии, который эту энергию ретранслирует в мир, в повседневность, и повседневность меняется. Это мастер. И часто мы смотрим на людей, мы думаем, что у них все хорошо и Человек просто может так сказать, ой, как я хочу, чтобы вот у меня тоже так было. Но вы же не знаете, что проходили эти люди в жизни, или может быть сейчас они проходят. У кого-то может быть даже болезнь. Вы знаете, я встречала людей, например, девушка одна мне встретилась, когда я обучалась регрессивному гипнозу. Очень красивая девушка, великолепная, добрая, прекрасная, сияющая. Никогда не подумаешь, что у нее есть какое-то заболевание. Но в группе, когда мы проходили обучение, шло практическое обучение погружения в проблему, она вдруг озвучивает, что у нее там опухоль, по-моему, гипофиза. То есть это очень серьезная проблема, очень серьезное такое заболевание. Мы не можем знать, что у других людей внутри, что у них в жизни Поэтому мне просто вот хочется сказать, раз уж у нас есть такие стримы, где можно вот так поговорить, тепло и душевно, открыто, не завидуйте никогда никому. Даже если вам кажется, что человек живет как сыр у масле, катаясь, не думайте, что у него все так прекрасно, да? И если человек улыбается, если он счастлив, то, может быть, это означает, что он прошел очень много боли на своем пути, очень много трудностей, и теперь он имеет право улыбаться и быть счастливым. Идите своим путем, доверяйте своей душе. И никогда не говорите, пусть вот я хочу, чтобы как вот у него, как вот у них. Потому что мы не знаем никогда, что у них на самом деле там происходит. Я от, от всего сердца желаю каждому из вас, родные, особенно те, кто искренне поддерживает материально, морально, душевно, молитвами своими, поддерживает нас и других людей на пути РД. От всего сердца хочу вам пожелать самых прекрасных божественных благословений, благословений от ваших родных высших сил. И пусть, пусть ваш путь уникальный будет самым прекрасным, и пусть ваша душа обретет, пройдет тот опыт, который ей предназначен в этой жизни и выйдет к свету.